Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас, и пусть Дух Божий откроет ваше понимание, то, что касается Его Святого Слова, чтобы все ему имели уши. Уши у всех есть, но не все имеют уши, чтобы слышать Божий голос. Это проблема тогда Пусть Дух Святой откроет уши, чтобы вы слышали Его голос, Его Слово и даст вам понимание того, чтобы вы могли осознать волю Божию для вашей жизни. Тогда посмотрите, Иисус говорил ученикам. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению, всем людям. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Тогда Евангелие оно распространяется среди всех людей. Греки и троянцы, красивые и некрасивые, неважно, религия какая, неважно какая там идеология в стране, неважно. Евангелие – это для всех людей, для всего, без исключения. Но те, которые будут веровать, будут спасены. А те, которые не будут веровать, они будут осуждены. Это написано четко, прозрачно, открыто. Невозможно не понять это. Даже если человек имеет уши, которые не слышат Слово Божие, но он понимает, любой может понять это. Кто верует и будет креститься, спасен будет, а кто не верует, осужден. Тогда вы слушаете нас сейчас, в этот момент, и вы тот человек, который спасен или осужден, зависит от вас, зависит от вашей веры. Это что-то очень личное, это личное, индивидуальное. Есть люди, которые верят, и верят, когда у них все в порядке. Кто-то ждет момента удобного, как говорит, кто-то вообще ничего знать не хочет. Но написано, провозглашено, и никто не может это удалить, это уже зафиксировано. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, будет осужден. И Иисус добавляет. И у веровавших будут сопровождать эти знамения. Вот какие знамения. Тогда те, кто будут в вере, они увидят эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов говорить новыми языками это то что написано здесь будут брать змей если что-то смертоносное выпьют не повредит им возложат руки на больных и они будут здоровы исцеляться написано тогда вы которые Слушайте нас сейчас, и может быть у вас какая-то здоровье проблема. Вы верите в Господа Иисуса? Если кто-то во имя Господа Иисуса Христа возложит руку на вас, вы будете исцелены. Неважно, если этот человек является служителем, пастором, епископом. Если это какой-то официальный работник церкви или нет, может быть, даже член церкви, это для тех, кто верит. А вы верите, мой друг? Верите или нет? Вы слушаете нас сейчас, слушаете Слово Божье. Вы верите в это Слово, которое Иисус оставил, прежде чем вознесся на небо? Он дал своим ученикам 11, которые остались это повеление. Кто будет веровать, мы понимаем. Кто не будет веровать, понятно, что с ним. Осуждение. Но кто верит, получает и благословлен. Когда мы во всех наших церквях храм Духа Святого отделяем этот день для тех людей, которые болеют, например, или проблемы в здоровье. Я могу вам, конечно, сказать, можете сейчас руку возложить на себя, но если вы придете на служение, там пастор, или епископ, он будет передавать вам слово, и у него есть власть возлагать руку на вас, даже если ты просто служитель. Все, у вас право есть на исцеление во имя Господа Иисуса Христа. Тогда Бог дает нам власть. Бог дает нам эту власть в Его имени. Власть в имени Иисуса, и Он повелел исцелять больных. Я думаю так, как этого возможно? Ни один из учеников не был доктором, чтобы исцелять, но когда Иисус повелел исцелять... Он дал возможности людям, которые верят в Него. Если вы верите в Господа Иисуса, и у вас есть эта убежденность, что то, что написано, должно произойти, тогда у вас право возлагать руки на тех людей, возлагать во имя Иисуса, и эти люди будут здоровы. Вы знали это? Может быть... Вы слушаете нас в этот момент, и у вас проблема в здоровье, болезнь какая-то. Тогда попросите кого-то там из близких ваших, кого-то, кто верит в Господа Иисуса по-настоящему. Даже лучше, чем в церковь эти. Это лучше, чем... Потому что иногда, знаете, может быть, родные не хотят, тогда хорошо. Для... Можете пойти на служение. Бывает, бывает, родные не доверяют, может быть, друг другу, но кто верит, хорошо, иди в церковь, он не знает тебя, он не знает, что там с тобой, но у него есть уверенность, власть во имя Господа Иисуса Христа, тогда его имя носит власть, как, например, у какого-то посла в какой-то стране, представитель той страны, он максимум власти той страны представляет. Например, если человек там посол в Африке, например, посол из Бразилии, там он представляет власть страны в этом месте. И то, что он говорит, у него есть эта власть, он говорит от имени страны, которую представляет. То же самое и здесь Иисус сказал, во имя Мое будут изгонять бесов, и если возложат руки на больных, будут здоровы. Но это из-за Его имени, это не из-за имени служителя, там, пастора или какого-то а, работника церкви, который такой свят, нет из-за власти Господа Иисуса Христа, который имеет эту веру. Тогда, если вы верите, тогда вы можете идти даже сегодня, там будет пастор или служитель возложит руки на вас. Даже молиться не нужно. Возложить руки достаточно, чтобы вы были здоровы. То, что написано здесь. И это то, что мы стараемся и исполнять. Вера – это подчинение тому, во что вы верите. Например, вы верите в Господа Иисуса? Подчиняйтесь Его имени, власти Его имени, власть, которая в Нем есть. Когда человек он исцеляется, это потому, что веровал, но не потому, что там пастор или там какой-то служитель святой особенный. Нет, это потому, что была использована та власть имени Господа Иисуса Христа. И это нужно понимать. Иногда пастор какие-то чудеса делает, использует власть имя Иисуса, и люди исцеляются. И многие, к сожалению, восхищены этим пастором, потому что он исцелял, что он там помог. И ты можешь, конечно, быть благодарен, но благодарность – это просто обязанность, которую он сделал. Вся слава Богу принадлежит. Это он совершил. Мне не нужно благодарности или что-то еще из-за того, что я делаю на основании Слова Божьего, на основании Его Царства. Понимаете, слава Богу, но это не, не я достоин этого. Это Слово, Слово Бога, которое и исполняется. Иисус с дьяволом тоже так делал, говорил, написано, дьявол, все, точка. Иисус не использовал свою власть Сына Божьего. Ни в коем случае, пока Он был на земле, это не делал. Он использовал Слово. И Он веровал, естественно. Тогда это Слово, оно работало. Оно работает. Но когда человек не верит. Понимаете? Иисус сказал... Кто будет веровать, спасется, а кто не верует, будет осужден. Тогда я могу сказать, это секрет веры. Например, даже сегодня, этот день. Мы специально берем день для людей, которые больны, одержимы, что-то еще с ними. Не важно, где они, неважно, там пастор, епископ. Красивый, некрасивый, неважно, важно, что власть от Бога существует в имени Господа Иисуса, чтобы исполнить Его волю, и те, кто будут веровать, они будут исцелены. Конечно, представляете, человек, он идет в церковь через пробки, через какие-то трудности, приходит в итоге, это, это не так легко. Люди веру показывают, но если вы представите себе, кому-то, кто очень легко, например, там, церковь у дома, это, это просто, но иногда люди с трудом, там, велосипед используют даже, чтобы приехать. Такой человек, он показывает, что он по-настоящему верит. Почему? Потому что он... Готов и верит в то, что Слово Божие исполнится, и что там есть Божий человек, который будет использовать власть имени Иисуса для исцеления. Мы вас приглашаем сегодня, если вы болеете, если вы чувствуете нехорошо себя. Одно важное я вам скажу: дни летят очень быстро. И это означает, что наш Господь Иисус, Он уже у дверей. И знамения Его возвращения, они близки. Кто будет веровать в эти знамения, кто видит их, что происходит в этом мире, будет благословлен, будет защита. Его вера до возвращения Господа будет хранить. Пусть Бог вас всех благословит. До завтра, друзья. Аминь.